Самолет уральских авиалиний, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, развернули в воздухе и посадили в минеральных водах, сообщает издание Белсад. По его данным, это может быть связано с авиационными санкциями против российских авиаперевозчиков, к которым теперь присоединилась и Армения. В Ереване арестовали самолет авиакомпании С-7. Ранее из-за требований элизингадателей к российским перевозчикам вернуть самолеты не дали вылететь из Стамбула к борту авиакомпании Победа. Испанские бренд Одежды Манго, а также британские Маркс и Спенсер приостанавливают работу в России. Также приостанавливаются и продажи через их сайты. Ранее из-за событий в Украине перестал работать сайт одного из крупнейших брендов одежды в экономическом сегменте H&M. Об уходе из России сегодня также объявили IKEA, LEGO, ранее Apple, целый ряд автоконцернов и киностудий. политик Максим Шевченко выходит из КПРФ в связи с несогласием с позицией партии по поводу так называемой спецоперации в Украине. Об этом сам он на сегодня рассказал в нашем эфире. В конце февраля именно фракция КПРФ создала обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость Дании и Луганской народных республик. Немецкие власти конфисковали в порту Гамбурга яхту российского бизнесмена Лешера Усманова, попавшего в санкционный список ЕС. По данным Форбса, судно оценивается в 600 миллионов долларов. Ранее Усманов в видеообращении к Алексею Навальному говорил о своей яхте и счастливой жизни. «Я тебе просто это хочу объяснить, что ты не завидовал. Я и купил все то, что я имею, в том числе прекрасную лодку и самолет, потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя». Французские таможенники арестовали э, также сегодня яхту, находящуюся под санкциями главы Роснефти Игоря Сильчина. Об этом говорится в коммюнике французского министерства экономики. Судно под названием Амора Веро, настоящая любовь, оценивается в более чем 100 миллионов евро. Арест на него наложили в городе Лосьота на лазурном берегу. В Калининградском аэропорту Храброво поменяли вывеску и логотип. Старая версия представляла собой символизированное изображение синих крыльев на фоне ярко-желтого солнца, совпадая таким образом по цветам с флагом Украины. Теперь солнце перекрасили в кроваво-красный. В администрации Воздушной Гавани объяснили, это цитата новой некой унификации цветов. Во Франции с 14 марта отменит масочный режим в общественных местах и вакцинные пропуска. Санитарные меры смягчают на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Ранее система вакцинных пропусков вызывала неутихающие многомесячные протесты, так как по ней фактически лишались доступа в общественные места и на межрегиональный транспорт, непривитые от коронавируса люди или не переболевшие им. Аналогичная система действует в Италии. Там она также вызвала протесты. Я о погоде сейчас массовый минус 2 ясно. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Завтра утром минус 3,5 и пасмурно. Андрей Шашков, служба информации «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube эхо слухай эхо, слухай эхо чаще всех В Москве 21 час и 4 минуты Всем добрый вечер Вы слушаете Эхо Москвы и Пастуховские четверги Владимир Борисович Пастухов у нас на связи из Лондона или судя по книжкам из Лондона То есть дома Владимир Борисович, добрый вечер Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Рассматриваю нашу встречу как чудо. Умеете вы подгадывать четверги под хорошие даты для меня? Да, я из Лондона. Я провел ночь в Лиссабоне предыдущую. Перечитывая ремарка с рекогносцировкой местности, все очень похоже, очень близкие. Смотрите, сегодня может быть будет такая, я бы сказал. Необычная передача, потому что именно сегодня происходят важные события, и поэтому, может быть, нам придется более оперативно работать. Не вообще, да. Вот, например, сегодня я с большим вниманием прочел комментарий президента Макрона, не знаю, видели вы или нет, после полуторачасового разговора с Владимиром Путиным. А, такого, в общем, раньше не бывало. Макрон человек очень, как бы это сказать, аккуратный. Ну, впрочем, Владимир Владимирович тоже аккуратный. А, но, тем не менее, он сказал, что после разговора его спросили, он сказал, будет хуже. Президент, я цитирую. Президент Путин сказал, что если Украина не пойдет на те предложения, которые сейчас выдвинуты известно, да, там демилитаризация, денацификация, признание Крыма, ДНР-ЛНР, не помню что-то еще, вот, то тогда требований будет больше, и Макрон делает вывод, будет хуже. Путин хочет взять под контроль всю Украину. В открытую разговор не кончился ничем. Я хотел бы, чтобы вот это вот как бы Ну стал ясен план, уже озвученный правда другим президентом. Что вы думаете про это? Это он нагнетает или это так на самом деле? Он, в смысле, Путин, естественно. Нет, нет сейчас уже никто ничего не нагнетает. Так. Сейчас разворачивается сценарий, который набирает силу инерции. И если не произойдет чудо, то в общем на самом деле через две-три мы окажем в ситуации, когда э, все страхи коронавируса покажутся просто детским лепетом, и мы практически уже не сможем свернуть с колеи, которая ведет к реальной ядерной войне. То есть я думаю, что э, со времен э, Карибского и Берлинского кризиса мы никогда не были на этой черте. Но думаю, что сегодня гораздо более опасная черта, чем Карибский и Берлинский кризис, потому что тогда, при всем при том, была достаточно строго институциональная система тоталитарного государства, была другая идеологическая прошивка у нее, и был просто все-таки и туда Ленина, вот этот, пусть немного формальный, но механизм, коллективного руководства Политбюро, он все-таки какие-то там элементы оставлял для маневра. Поэтому сейчас все гораздо хуже. Я сейчас вернусь к Макрону, угу. требования. Я просто хочу побыть немного Алексею Алексеевичу Венедиктову. Сказать... это не самая сегодня удачная а ваша это... шутка. Да. А, а я должен сказать, что, как бы, если уже говорить по шуткам, но есть определенный момент, которым можете гордиться, есть хорошая новость и плохая. Плохая новость в том, что вас ликвидировали первым, что все-таки говорит о достигнутых результатах в несении хорошая новость, да. Что же тогда у вас плохая, да? А, ну, нет, это плохая новость. Это плохая, что ж, тогда у вас Хорошая, а Хорошее новость, что я думаю, в ближайшие несколько дней а, все обнулится, вы будете в равном положении со всеми остальными, вам не будет так обидно. Ну, мне не обидно. Да, а, я, я да. Хотел сказать только, что, готовясь к этой информационной блокаде, я открыл телеграм-канал, где я совершу то, что я раньше я не делал. То есть я буду отвечать выборочно на те комментарии, которые идут, потому что ну, нужно как делать, и все то, что невозможно посмотреть, допустим, если где-то в Ютьюбе, я буду все равно вывешивать параллельно туда. Удачи так. вам в разговорах с комментаторами. Это, я Не сказал, что? скептически и саркастически. Это я вам вернул вашу шутку, считайте. Да. Да. Да. Давайте, уже... давайте вернемся к Макрону. Да. Спасибо большое за слова, но давайте вернемся, потому что Макрон сейчас, пожалуй, единственный из э, лидеров ну, крупных стран западного мира, который разговаривает с Путиным по часу, по два, по полтора. То есть он отдельный. Шольц не говорит, Джонсон не говорит, Байден, мы чуть позже про это говорим, не говорит, а Макрон говорит и Путин с ним говорит. Значит, у нас сегодня Путин а, существует как двулики явно. Так. У Путина сейчас два лица. А, одно лицо а, офицера КГБ и другое лицо айталых имени. В зависимости от того, каким лицом он повернул собеседнику, собеседник строит сценарии будущего. Сегодня, когда он разговаривал с Макроном, он очевидно разговаривал как о ятах имени, и Макрон как человек, который видит перед собой идеологически индоктринированную личность, которая, как ему кажется, искренне верит в то, что говорит. Так. А Делает абсолютно реалистичный сценарий, который проходит в следующей цепочкой. Сопротивление спецоперации в Украине, так называемое, оказалось намного серьезнее ожидавшегося. В определенный момент это потребует, по всей видимости, применения. Ядерного или неядерного оружия массового поражения, чтобы его сломить, таковое есть. Украина не прикрыта ни воздушным, ни ядерным зонтиком НАТО, поэтому это сделать можно достаточно безнаказанно. Применение таких средств, транслируемых на весь мир, о чем мы можем поговорить, о картинке репутации, которую сегодня Россия имеет в мире, приведет к тому, что любой разговор с Путиным в принципе будет невозможен из-за общественного мнения и, и позиций элит. А санкция уже практически таковы. Сейчас я знаю, что народ еще это не прочувствовал в общем в целом. Подождите, подождите, это видение Макрона, как вы себе представляете? Это видение консолидировано сегодня здесь на Западе. Да, да, да вид... но я вот после Макрона. Подождите. Да. А как вы думаете? Я, я, я, скобочку, скобочку, Владимир Владимирович не пропущу, иначе забуду. Так, мозги плавятся. А скажите, пожалуйста, а вот в, это, в, это, в этом видении, как вы думаете, как посмотрит Китай на применение а, возможное применение оружия массового поражения? В Европе. Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, которую я хотел написать, но я ее озвучу здесь и сейчас. И есть прекрасное английское выражение, которое называется «put it under the bust». Оно соответствует русскому «пихни падающего в спину». Uh -huh. То, что Китай сегодня проделал с Путиным, он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай как бы пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом. Поддержание дружеских отношений США является безусловным приоритетом китайской внешней политики. И на этом да. мы понимаем, что... Я все-таки поднимаю следующий так. уровень Девкона и говорю, вот, предположим, Путин действительно решит применить там некое так. оружие. И осудит это применение, но поведет себя так, как сегодня Турция. Он а не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи. В войну он, конечно, не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если она начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой. Угу. Хорошо. Вернулись к видению общего Ключ запада. Чего, ключевой, да? вопрос, ключевой вопрос позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар. Это альянс США и Запада с Россией против Китая. Ну, а собственно, о чем дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года может считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы все просто шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталином в 1945 году. Желающий... Есть еще одна книга, которую вот самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминание Владимирова, нашего спецпредставителя в особой зоне Китая в 42-45 годах о том, как Мао переиграл Сталина и как высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами и совершил свой маневр. Китай готовится сегодня, повторить, ну, раз мы уже говорили о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках. Китай собирается повторить этот фокус с Путиным. Он подставит Путина, он толкнет его под автобус, высосет все, что можно из этой ситуации, превратит Путина ну, в князя Тверского, который будет ездить в одно единственное оставшееся ему окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Воспечи меня, поймут. И вот в этом одном окне мы будем получать талонное напитание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав с США и Западным миром. Не любите вы, Китай? Я отношусь к нему трезво. Ну да. Я скажу, ну да, тогда почему? То есть, если я правильно понимаю, давайте я переформатирую, переформатирую. Вот Путин же, он понимает это. Это я описал вам очень хороший сценарий. Это я описал вам сценарий, при котором мы не оказываемся в состоянии глобальной, а не тактической ядерной войны, приблизительно uh -huh. в течение трех ближайших месяцев. А Макрон имеет в виду именно это, потому что Макрон рассматривает очень простую ситуацию. Uh, условно говоря, если ситуация в Украине затягивается, затягиваются и санкции. Санкции, которые сегодня пока, как правильно сказал Кирилл Рогов, перевели страну в режим военного коммунизма, народ реально через полтора-два месяца ощутит на себе в полном объеме. Через три месяца это станет, несопоставимо с существованием государства. Это будет то самое, о чем Путин и Медведев говорили о том, что вот мы будем рассматривать санкции как объявление войны. На самом деле были приняты меры, намного превосходившие не только то, что Путин представлял, но намного превосшедшие даже то, что представлял такой пессимист, как я. И в этом смысле народ, который в общем -то, сейчас находится в эмоционально-информационном пузыре, он просто не понимает, о чем идет речь. Он не понимает, что через 3-4 месяца при сохранении этого санкционного режима в России не взлетит ни один самолет, кроме военного. В России начнут переставать работать вышки. В России перестанет работать программное обеспечение, кроме китайского и ворованного, но ворованного тоже перестанет работать. В России жизнь будет вообще такой, какого его не видели приблизительно три предыдущих поколения. Но вы шутите. Я не шучу. Шутите. Я говорю абсолютно серьезно, потому что я понимаю механизм действия этих санкций. При этом произошла реквизиция, самая обыкновенная реквизиция имущества Российской Федерации. Потому что одно дело блокировать какой-то там свифт, это хорошая штука для пекинных жилетов. На самом деле свифт ⁇ это не проблема, это можно обойти, это можно обойти, просто элементарно послав, как в древние времена, факсы с одного места в другое. Это пугалка. А вот то, что арестован золотовалютный запас в России, это прямая конфискация имущества Российской Федерации. То есть а количество этих конфискованных денег... Таково, что, в принципе, это равносильно конфискации какой-то территории. Не все территории столько стоят, сколько денег забрали. А уже По... забрали или это все грозят? Это все арестовано. Все, Россия потеряла эти деньги. Половина а, вот того самого золотовалютного запаса, я думаю, даже больше, которым мы так как бы гордимся, это, угу. там, 6 а, миллиардов, все, и больше не существует. Их одним рочежком пера, а, понимаете, причем а, это уровень санкций, с которым не сталкивалась никогда СССР, не сталкивалась практически в таких объемах ни одно государство мира, кроме Кореи, но ну, нечего сравнивать. А Иран? Ну, абсолютно. То есть, все вот... Понимаете, здесь несопоставимые вещи. И самое главное, что, вы понимаете, я вообще бы Путину сейчас бы вот самое время дал бы Нобелевскую премию мира. Вы... Вот абсолютно, вы понимаете? Нет, тут, тут сколько было каких же... То есть французы ссорились с англичанами по поводу рыбы, американцы ссорились с Европой по поводу расходов, немцы ссорились с итальянцами по поводу распределения... Слушайте, он всех помирил. А, в этом... Сейчас наступило такое единодушное объединение всего активного мира против России, единственным аналогом которого является такое же объединение мира против России в замечательном 1854 году. Крымская война. Крымская война. Позор России, который начался таким же самомнением, который начался тогда избиением тогдашнего больного человека Европы, которого царь посчитал козлом отпущения, до да, легкой добычей. Сегодня такой легкой добычей и заложником стала Украина. И тогда совершенно был совершен ну, колоссальный политический просчет, потому что царь рассчитывал, как сегодня Путин рассчитывал на Германию со своим северным потоком, царь рассчитывал тогда на Австрию, где Австрия должна была России всем и все, где австрийский император только что получил помощь русского царя и благодаря ей удержался, по сути, у власти, где только еще не забыли про русские штыки, которые спасли Европу от наполеоновского нашествия, и все объединились. И Австрия главная, кто ударил в спину и в тыл, потому что она, собственно, замкнула это кольцо блокады, и э, в России э, вдруг выяснилось, что она а на самом деле отсталая в этом отношении технологическая держава, хотя думала о себе как-то иначе. И мы помним, что передайте ключу... государю, что в Англии давно ружье кирпичом не чистят. Да, да, да. Слушайте, я э, вот вас слушаю. Может, оно и так, но я как бы э, знаю вокруг Путина значительное число людей, которые могли бы это все сказать и до того предсказать. И я думаю, что сам Путин, но ну, насколько я как бы понимаю, да, может быть, я ошибаюсь, он в этом смысле он человек очень внимательный. И думаю, что он как бы такие вещи, ну, хотя бы частично должен был понимать, почему а такой я... уровень риска? Зачем? Чтобы да, что? Я начал с очень простой вещи. Мы знаем двух Путинов: осторожного, расчетливого, прагматичного, с хорошим инстинктом самосохранения, офицера КГБ и глубоко индоктринированного фанатичного повторяющего как заведенные некие идеологемы про обкуренных нацистов у власти в Украине mm -hmm. вопрос состоит в том, какой Путин настоящий вы говорите, что настоящий Путин тот, которого вы знаете, с которым вы общаетесь. 25 лет. 25 лет. Я, не, я Ельцин вот видел, я представляю, понимаю, что это за человек. А Путина не видел никогда, мне очень трудно судить, но у меня и нет этого очарования. Потому что я знаю, что человек, обреченный такой властью, он всегда, помимо воли, вот как бы какую-то. По ну, да. вокруг себя распространяет и шарм какой-то имеет. Для меня нет этого шарма. Я видел в своей жизни много людей, которые перерождались. По разным причинам. Я вижу, что в России произошло перерождение не Путина, а определенной части элиты. Произошло. Ну, интересно, вот здесь подробно. Произошло, оно следует по большевистскому образцу. То есть это очень хорошо описано, попут, Данилочек, с автором, не помню, книги, которая вот на столетие октября была крайне популярна, где была такая концепция о том, что в России очень победила секта и распространила в этом смысле свое сектантское сознание и мышление на окружающий мир в 2017 году. На самом деле очень продуктивная концепция. Так вот, к концу 20 века в России тоже существовала очень маленькая, такая с маргинальная секта людей, повернутых на э, российской имперскости. Ой, не а... маленькая. Ой, Влади... Владимир Ильич, ну, ну э, это <сас> же, ну, <сас ну <сас вы <сас чего? Ну, ей-богу, особенно а, после а, распада а, Советского стоп, Союза, там, стоп, вот Стоп, эти... стоп, стоп, стоп. Мы сейчас говорим не об обывателе с Версальским синдромом, а. я говорю об очень узкой, очень узкой группе людей, состоящих из, скажем так, последователей ереси Дудина, Проханова, вашего вами любимого, да. еще да, из, из того, что мы называем неогумилевцами. Евразийцы, то, да, так называемые. Да, Евразийцы, да. Я, между прочим, в начале 90-х годов был одним из тех, кто, и я это не отказываю, кто на самом деле развивал концепцию России как отдельной особой цивилизации, евразийской в этом смысле всегда, меня критиковал умерший недавно Янов, может не всегда заслуженно, но понимаете, я не скатился вот в этот как бы бардачок, то То есть была очень небольшая группа фанатиков, которые сформировали довольно странный, замкнутый концепт, по сути являющийся расистским. Поведите меня, пожалуйста. Это концепт расистский. Почему? Потому что он, в принципе, конечно, в завалированной форме исходил из превосходства русских над другими народами, из особой миссии русского человека, из особой миссии русского мира. И лет 20 вот это вот все копошилось в очень небольшом круге очень мощно идеологически заряженных людей, Иногда оттуда прорывались какие-то но при... то есть была очень большая плотность горения бредовых мыслей в этом кругу, но при этом вокруг это все мир жил по своим законам в России. Была перестройка, потом была катавасия 90-х, потом начался путинизм, а вот эти люди продолжали все внутри себя, там готовился вот этот вот самый большой взрыв. Uh -huh. И он... Ну, слушайте, вы знаете, я, я на самом деле очень читаю, уважаю, которого увлекается автор Максима Шевченко. Uh -huh. Ну, даже здесь мы видим... То есть, ну, вот, я сейчас вижу, как у него меняется точка зрения, но первая реакция на произошедшее, она была, ну да, ну да, но война, ну война, ну что же делать? Ну, неизбежно война, вот надо решить эту проблему. Потом приходит, конечно, осознание, я очень рад, что оно сейчас приходит. А внутри этой массы людей... Созрели все базовые идеи. Первое – миссионизм. Второе – допустимость и такой нечанский привет XX веку, нитшанский взгляд на то, что война допустима. И очень важно, на что обратил внимание один из моих коллег по старой жизни – на вот это вот э, детерминизм, если я могу что-то сделать, я должен это сделать, о чем Путин сказал в начале своей карьеры. То есть вот такой вот абсолютно нечанский взгляд на жизнь. То У -у -у. есть я не тварь дрожащая, Россия да, не я тварь а право имеет, а если право имеет, то должна, а если должна, то это наша миссия, а если это наша миссия, то количество жертв не в счет, и инструменты не имеют значения. Вот это все выросло. Рядом параллельно росло нечто другое. Маленькая сплоченная группа ребят, которые сформировались в городе на Неве в виде странного такого блочка, скажем так, авторитетных бизнесменов, сотрудников силовых служб и, э, интели, и, скажем так, переродившихся интеллигентов, которые сформировали небольшую группу, плотно э, держащуюся друг за друга, которая э, постепенно прибрала этот город на Неве в свои руки, а потом в силу нескольких случайных обстоятельств оказалась перевещена в центр русской государственности и фактически стала определяющей политической силой стране. И вот какое-то время эти две плотно заряженные энергетикой и на самом деле жаждой проявить себя группы, они развивались параллельно. Но на фоне революции 2011 года, в России в 2011 году, давайте честно будем говорить, произошла Революция ну, вот такого масштаба, как революция 1905 года, в чем-то но ну, немного хилая, декадентская, но суть это не меняет. На фоне этой революции и необходимости выжить, эти две группы соединились. Это, понимаете, как вот соединяется я... Вы яхт. хотите сказать, что э -э болотная сыграла такую роль? Да, Маленькая, крошечная. Не, не совсем так. Есть замечательное исследование одного, ну, в общем, на самом деле, совершенно академичного, непопулярного в России, такого Оксфордского ботаника Пола Честия, mm -hmm. который проследил взаимосвязь болотной с кризиса 2008 -го года. О, oh, интересно, да. Сыграла роль не... болотное это только проявление, это, так сказать, да, да, конечно. Он провел довольно много социологических исследований и показал, что... Средний слой путинской элиты считал, что Путин является абсолютной, ну как бы, гарантией защиты и благосостояния до 2008 года, и там шло по нарастанию вот эту любовь в соц, потому что... Владимир Борисович, нам нужно прерваться на новости просто, да? да? да. 20 да, часов, да. 21 час 30 минут. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, да. что мы после новостей сразу вернемся в студию к Владимиру Пастухову пастуховские четверги, и вот к революции 2011 года. Вот с этой точки, да, что случилось? Пока новости. Добрый вечер. 21.30 в Москве. На их новости в студии Андрей Шашков. Телеканал «Дождь» в своем официальном телеграм-канале сообщил, что к ним в пустую редакцию пришли двое сотрудников полиции, один из которых в штатском. Дополнительных подробностей пока не приводятся. Сообщается лишь, что они ждут приезда юриста. В отношении «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы» было вынесено представление Генпрокуратуры о блокировке из-за якобы недостоверной информации о военных действиях в Украине. После этого генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила, что канал временно прекращает работу. Министерство обороны пригрозило уголовными делами для захваченных в боях в Украине наемников и добровольцев из других стран. По мнению ведомства, такие лица не могут пользоваться правами военнопленных в соответствии с международным законодательством. Также в Минобороны сообщили о диверсиях и налетах иностранных наемников на российскую технику в Украине. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенков. Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Хочу официально подчеркнуть, все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, это привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистический режим, семь раз подумать перед поездкой. По информации российской стороны, в Украине уже воюют как минимум 200 приезжих из Хорватии. Также ведется вербовка для отправки туда тремя американскими ЧВК. Ранее о прибытии первого отряда из 16 тысяч добровольцев из разных стран сообщили и власти Украины. Во Франции в рамках санкций за вторжение в Украину могут заморозить активы свыше 500 физических и юридических лиц из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники во французском Минфине. Ранее сегодня на Лазурном берегу арестовали яхту Игоря Сечина. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в полмиллиона. Долларов за головы командиров украинских бойцов. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Также сегодня он похвастался тем, что его бойцы заняли цитата, крупнейшую военную базу в Украине, которую якобы оставили бежавшие без половиной тысячи солдат-противника. Однако, что это за база и где она находится, Кадыров уточнять не стал. Я о погоде сейчас в Москве минус 2 градуса. Ясно. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, завтра утром от 3 до 5 ниже нуля и пасмурно. Андрей Шашков, служба информации Эхо Москвы.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 21 час и 33 минуты в Москве. Вы смотрите YouTube-канал и слушаете «Эхо Москвы». Уже не радиостанцию, а просто «Эхо Москвы». Меня спросили, что у меня за спиной на экранах. Мы собрали наши старые дилетанты, посвященные истории Украины. Да, здесь есть и Великое княжество Литовское, и Хмельницкий, и э, Тарас Бульба, и Полтава. А я вам хочу сказать, да, шоп-дилетант да, медиа, вы все видите, я хочу сказать, что Махно и Крым-наш уже закончились. Да, вы там пока тетюкаетесь, потому что вот это то, что есть на складах, поэтому туда, и мы, э, может быть, действительно особый район Китая, то, что вы вот говорили, Владимирова, да, то, что Владимир Борисович Пастухов рекомендовал, мы попробуем сдать чтобы получить, хотя, конечно, где уж тут и достать. Владимир Борисович говорил о том, что в России прошла революция, которую мы не заметили. Да, знаете, была незаметная война финская, да, советская финская, была незаметная революция. Почему так? Да, Владимир Борисович, пожалуйста. займу ровно одну минуту сказать какие-то вещи, объяснить слушателям, иначе они меня не поймут. Понимаете, я сейчас говорю в условиях, когда мои одноклассники, мои однокурсники сидят в Киеве в подвалах без горячей воды, каждые несколько минут у вот, Вселенной», я понимаю, что от меня многие люди, которые слушают «Эхо Москвы», ждут. Они ждут того, что сейчас в шутке, которая мне очень нравится, конечно, я давно не слушаю своего внутреннего голоса, потому что мой внутренний голос все время говорит одни те три заветных слова, которые Роскомнадзор запрещает произносить слух. И я понимаю, что очень многие ждут от меня, и может быть справедливо, чтобы вы я заговорил своим внутренним голосом сегодня. Это нельзя в эфире. Да, да, это нельзя в эфире. я, к сожалению, не знаю того заветного слова, которое могло бы прекратить весь этот кошмар и прекратить э, то, что они называют спецоперацией. И поэтому я говорю о том, чем я могу помочь. Я пытаюсь объяснить корни. Это моя профессия. Это то, что я могу сегодня сделать. Объяснить корни и понять, как мы пришли к жизни такой? Потому что мы знаем из медицины, что диагноз – это 50% лечения болезни. А я боюсь, что сейчас очень многие люди не понимают, что произошло. Это не война с Украиной. Это война России с половиной цивилизованного мира. Вы прям заговорили, как Патрушев и Золотов. Да, я заговорил, как Патрушек золото. Только тут перевернуты у нас с ними а, как бы небо и земля. Потому что они говорят, что весь мир воюет против России. Но проблема в том, что из песочницы бросаются сегодня камнями с этой стороны. Это Россия инициировала сейчас наступление на весь мир, инициировал, рискованно. Но и это не вся правда, понимаете. А правда состоит в том, что в России произошло перерождение общества, государства и части элит таким образом, что все они вместе оказались идеологически индоктринированные и действуют руководствуясь уже не прагматизмом, не рациональными мыслями и даже не стремлением там что-то урвать от всего Запада, а руководствуясь некими фанатичными идеями, и это самое страшное, потому что в этом своем движении люди, которые действуют подобным образом, они не успевают остановиться, они уже не могут остановиться, они не могут понять, где точка, в которую нельзя дальше идти. У меня есть очень плохое ощущение, что сегодня и в России, и на Западе проявилась такая страшная болезнь, как синдром Геймера. Это что такое? Это когда человек заболевает игроманией. Mm. И в казино делает ставки все время выше, выше и выше. И чем больше он проигрывает, тем выше он ставит ставку. Понимаете? И мы знаем, что это практически неизлечимая болезнь. Это, в принципе, такая же тяжелая болезнь, как героиновая наркомания. Интересно. Очень боюсь, что идеологическая индоктринация, которая произошла к России, о которой через секунду мы продолжим разговор, привела к этому тяжелому заболеванию не у Путина, а у значительной части правящих элит, которые призывают совершеннейшие иллюзии. И я знаю, что на самом деле настроения в Кремле и вокруг Кремля предельно облегчённые были, по крайней мере, до сегодняшнего дня. И суть этих настроений была в том, что, его могу выразить в трёх пунктах, Украину мы заломаем, Украина на самом деле никому на Западе не нужна. Когда все увидят, насколько мы сильны, Запад трогнет, Даст слабину, мы договоримся, и все станции будут отменены, и все будет Кока-Кола, и жизнь пойдет дальше. А, и каждый раз, когда они этого не получают, они просто повышают ставку. Повышают, повышают, кладут все больше и больше на кон. И в конце концов, когда надо будет сделать последнюю ставку и начать применять ядерное оружие, у меня нет уверенности, что люди больные синдромом Геймера смогут остановиться. Теперь. Как мы дошли до жизни нет, да? нет, нет, нет. Вот смотрите, вы да. все время хвосты оставляете, да, которые там вызывают новые вопросы. Да. А, про ядерное оружие очень коротко, если можно. Сегодня в эфире «Эхо» была Виктория Нуланд, зам госсекретаря США. И у меня было к ней два вопроса про ядерное оружие. Она сказала две вещи. Она сказала, первое, мы постоянно говорим с Кремлем, в том числе в частных разговорах, что применение ядерного оружия невозможно. Второе, мы не повысили несмотря на вот эту ставку, не повысили уровень безоп ядерной безопасности в США. Более того, мы отменили ежегодные испытания ядерного оружия. То есть она явно давала сигнал, что Соединенные Штаты Америки ставку-то понижают в, яд в ядерной истории. Тогда, тогда не клеится. Вы знаете, я сейчас говорю о Кремлевской элите. Нет, сколько... но с двух сторон. Да, что касается ставок США... Ядерные силы США находятся в той степени готовности, которая не требует сегодня повышения. Безусловно, никто не хочет сгореть в огне раньше времени. Но я могу, твердо находясь здесь, на этой территории, ответственно сказать тем людям, которые слушают эхо Москвы не из любви к нему, а по долгу службы, что если кто-то думает, что здесь на Западе нет таких же, как они, он глубоко ошибается. Здесь огромное количество, а желающих повторить... Здесь это на Западе? Здесь на Западе, где да. я нахожусь. Да. Здесь тоже многие хотят повторить, и здесь тоже есть люди, которые не будут отступать. Поэтому вот эта вот надежда на то, что Запад даст слабину, это одна из евразийских иллюзий. Запад видел в своей жизни очень много гуннов и научился их готовить. Хорошо. Вернемся теперь... Э, 2011 год, я напомню тем слушателям, которые только подсоединились, я вижу, что на YouTube это можно смотреть, что приходят новые тысячи, а у меня вопрос к вам, вот вы говорите, что в 2011 году совершилась незамеченная революция, которая перевернула или скорректировала, или сменила сознание элит, давайте вот с этого... Это полностью изменила вообще всю парадигму развития России, потому давайте. что это... ...которая стала отзвуком как бы, шока, который испытал средний городской класс после кризиса 2008 года, поняв, что Путин не обязательно является гарантией его благосостояния. То есть он заметался, он стал искать альтернативы, Это все на самом деле сублимировалось в реакции на подделку результатов предполагаемую выборов у госдуму 2011 года. мало ли в Бразилии было педро до этого, как бы, может подводить, первые выборы в России подделали, но тем не менее вот тут то как бы их прорвало начался неуправляемый процесс. А можно а... задать вопрос, а какую роль там сыграло то, что Путин и Медведев сделали вот эту рокировочку? Огромную, потому что... Ну, что такое? Медведев из той же команды там, ну, ну какая Послушайте, разница? Вы знаете, значит, я должен сказать, что по причинам, которые, думаю, носят глубоко личный характер, Медведев оказался человеком, который выполняет те личные обещания, которые он дал. Я очень хорошо помню 2011 год и разговоры с средним, скажем так, эшелоном российской бюрократии, скажем, выше среднего. И я очень помню ту обстановку, и я понимал, что 78% выше бюрократии, в случае, если бы Медведев проявил тогда волю и, условно говоря, не согласился бы с решением Путина, вернуть его обратно в ящик для театрального реквизита, его поддержали. Это было исключительно решение Медведева в тот момент, рисковать или не рисковать. Не рискуя, он на самом деле проявил определенные личные качества своей преданности Путину, что ему зачлось. Но при этом он закрыл тему себя как самостоятельного политического деятеля. Но именно наличие того двоевластия оно провоцировало на самом деле вот это стихийное развитие движухи, потому что Россия вообще так устроена, что в России, если нет войны, возможно только революции сверху. Потому mm что -hmm. русские элиты очень четко реагируют на как бы посылы либо царя-реформатора, либо царя-самозванца. А тут как бы даже самозванцем не надо быть. Был а, Семен Бибулатович, которого как бы э, временно назначили царем, то есть у него даже вроде как бы и статус был. Нет, подождите, Про... вы уходите. Какую роль? Ну, был бы Медведев, да? Ну, что это городскому ага. среднему классу? А был бы Медведев, была бы другая история. Хорошо. Была бы другая история России. Все. Ну, хорошо. Значит, дальше был выход. Началась движуха. Либо надо было что-то менять и возвращаться, в общем-то, после ну, практически 11 лет контрреформ, надо было возвращаться, так или иначе, к Горбачевскому курсу. Так. А, и это была реальная, а не вымышленная возможность. Такие основания были. Это революция упущенного шанса. Либо надо было продолжать курс контрреформы и переходить к контрреволюции. Контрреволюция вещь гораздо более мощная, чем революция, но мы просто не все это понимают. Вот, но чтобы совершить контрреволюцию, необходимо очень много. И вот на то, чтобы совершить эту контрреволюцию, то есть чтобы попитаться этой энергетикой, Произошло слияние вот этих двух сект. Секта питерской, такой прагматичной, скажем так. Бизнесовой. Да, авторитетно-бизнесово-силовой, угу. которая была достаточно запнута, но зато у нее была власть, но у нее не было харизмы ну, подходящей, достаточной. И секты вот этих вот, каких тогда еще воспринимали, ну, по сути, городских сумасшедших. Кто всерьез думал о евразийцах, новом мире э, в 2011 году? Вот вы мне говорите, это везде было. Это везде было то, что как бы любой русский человек, почеши его империи, так это как бы не новость. Почеши меня в любом месте, естественно, империя. Я же Пушкина и Достоевского читал. А, ну, Школу изучал. В школе изучал, понимаете? Поэтому, ну, ну кем я могу быть? Ну естественно, да, просто мы по-разному видим, что такое империя. Вот мне нравится, например, вариант, как Англия свои проблемы решала и решает. А, мне кажется, это умнее было. А сейчас о другом. Была секта, которая всем тем, что сегодня вокруг нас наша реальность, да, она этим бредила с 70-х годов. Этот русский мир, он не тут же появился, его же не Путин на коленке написал. Он и слов-то таких не знал. Это все они выносили в себе, а это фанатики, это люди, которые, ну, такого монашеского, я бы сказал, типажа, то есть, которые, ну, в чем-то, как и все люди такого рода, это одержимые. И тоже в том числе. Вот эти все, они ходили, они никому не были нужны. Но они себя там проявляли, у них были, конечно, связи, потому что всегда силовые структуры, они как бы падки на это. Поэтому помним все эти книги Юрьева, там, понятно, под их влиянием были. Вот это вот проект «Россия» 2004-2005 года, но ну, уже фактически такой праворадикальный, назову его, мягко, манифест, который издавался под руководством школы ФСБ в Петербурге анонимными там авторами. Но по сути это был такой перепертый на русский язык старый Лепен, старик Лепен там и все остальные. То есть, понимаете, это все было. Но оно существовало где-то там на окраине нашего мира. И тут эти две группы слились и получился, в общем, такой термоядерный взрыв. На волне которого эта революция была вышивына из России вовне. То есть они вышвырнули болотную площадь в Украину, они выширнули ее с помощью Крыма, закрыли вопрос внутри, но при этом как бы оказались в состоянии, когда уже Россия в 2014 году объявила Западу войну. Но все двигалось медленно. То есть мы оказались в состоянии войны с Запада в 2004 году, но это было похоже на вот эту вот странную войну, которую Франция и Англия объявили Германии в 1939 году и там какое-то количество месяцев долгое вообще 8, ничего не Восемь месяцев Ничего не происходило. Ну, как бы объявили войну, а жизнь идет, ну, как идет. Вот мы можем завтра объявить войну в Америке, и какое-то время тоже ничего не будет происходить. Понимаете, Путин скажет, что, ну, вы убрали наши деньги, это агрессия против России, я объявляю войну США. Закрываю Facebook, закрываю YouTube, поэтому я не исключаю, что наша с вами встреча в этом формате последняя. Вы каждый а... раз это говорите, хватит пугать правоохранительные органы. Да я говорю, слушайте, я в 13 году написал, что все это будет, и как бы... Э, то есть, короче, э, была вот эта странная война Запада, Но она стала уже, э, ну, постепенно у ну, стала тяготить Путина. Потому что, если ты э, э, повесил э, на стенке в театре, там, в этом действии, не одно ружье, а э, прозвестил туда э, э, Искандер целиком в театре... Давайте этот Искандер рано или поздно должен по зрительному залу начать стрелять. Ну, потому что если он там стоит, и вокруг него ничего не происходит, ну, все не понимают, что это такое-то. За... Веселый разговор, да. я себе Короче, представил, да. Да. да. что произошло? Произошло то, что 8 лет, это была странная война, и в конце концов, в какой-то момент а, а, она переросла в, ну, в обыкновенную, то, что нельзя сейчас называть. И э, все это, это война, это, ну вот это вот обыкновенно, это результат идеологической индоктринации. сегодня семь что... раз сказали слово индоктринация. Да, потому что э, я переведу это на русский язык. Да. Это то, что Карелин написал. Я называл... не выдержал, да, я не выдержал. Да. На седьмой это раз. Это очень идея, потому что Карелин написал описывая французскую революцию, что беда зачастую происходит от людей, которым втемяшивается в голову какая-то идея. И вначале это просто вот идейка, потом человек ей заболевает, потом он начинает думать только о ней, потом она постепенно охватывает весь его мозг, потом она подчиняет его личность, и в конце концов выясняется, что человек не живет, а как бы он является только орудием развития этой идеи. Так. И он преображается. Но Карлели это исследовал на бедном, несчастном ювелире, который голову сбило создать самое дорогое колье, которое существовало в истории ну, народа человечества. Он скупил ну, половину бриллиантов всей тогдашней Франции. Стоимость его была равна нескольким годовым бюджетам тогдашней Франции. Но вот у него была вот эта бредовая идея, что он создаст колье самое дорогое для всех миллионов народов. И он потерял человеческий разум, он жил только этой, этой идеей. Он не понял только одного: что нет во всем мире видений, которые могли бы его приобрести, такая, и э, все эти аферы привели там к революции. Он описывал это на примере этого человека. Но это универсально. То есть появляется доминирующая идея коммунизм, доминирующая идея некой секты, которая. Вот сначала была малюсенькая секта, там 3000 человек в апреле. Вы ушли далеко, честное слово, да. а времени мало. Да. Вы меня спросили, я это... вам ответил. Да, да. это а, сейчас все результат того, что маленькая секта смогла в конечном счете сначала навязать свои абсолютно абсурдистские утопии по значительному кругу кривлевской элиты, включая силовую, а потом они все вместе погрузили сегодня общество в огромный эмоциональный информационный пузырь. И поэтому проблема у меня вовсе не в том, что думает или что не думает, что хочет или не хочет Путин, а в том, что он сам стал всего лишь магистром этого пузыря а. и уже может действовать самостоятельно. И вот для меня два вопроса сегодня на поверхности. Первый вопрос. Сохранил ли офицер КГБ Владимир Путин способность продолжать самостоятельно мыслить вне созданного им и его окружением пузыря, или он ее утратил и является только хамини Макрон, поговорив, отвечая на ваш вопрос, с Путиным, пришел для себя к окончательному убеждению, что от офицера КГБ Путина ничего не осталось. Алексей Алексеевич Венедиктов, который знает лучше Путина, чем Макрон, предполагает, что бывших офицеров КГБ не бывает. Так. я хочу верить Алексею Алексеевичу Венедиктову, потому что у меня есть дети теперь уже даже внуки, и поэтому офицер КГБ Путин захочет жить, а я Тала Путин не захочет жить, и для меня лично это принципиально важно. Второе. Когда-то в одном из интервью, не помню, какой иностранной радиокомпании, я должен... Владимир Владимирович Путин, наконец, немного раскрылся о своей личной жизни, и он ответил на вопрос о том, что у него есть не только дети, но и еще и внуки. Верно, это, есть. Да, и я помню, его спросили, ну что, вот как вы это ощущаете? И он сказал, ну они очень сладкие. И теперь, когда у меня есть свои внуки, я тоже скажу, что действительно внуки сладкие. И единственный вопрос, который меня сегодня волнует, любит ли он действительно своих детей и внуков, или он, ему это уже все равно? Потому что в зависимости от этого диапазон тех решений, которые будет принимать этот человек – и это сейчас не вопрос его личной жизни, несчастью теперь, это вопрос личной жизни всех нас. Я, напоминаю, Владимир Борисович Пастухов, у нас пастуховские черги. Я вижу все ваши поддержки. Спасибо большое вам, что вы поддерживаете «Эхо Москвы». Мы будем продолжать вещать, сколько мы сможем. Я напомню, отвечу, извините, Владимир Борисович, там нескольким джентльменам, видите ли, действительно, Остановлено радио и остановлен сайт, но ни в каком решении не остановлен интернет-вещание. Нет такого решения, которое бы нам запрещал. И генпрокуратура, ваша любимая, может быть, это вот генпрокурор тут, тут подписали, Игорь Краснов, да? А, Игорь, не помню, как Валентинович, но вы же не направили нам по поводу телеграм-каналов, вещания. Поэтому мы вещаем на законных основаниях. Спасибо за те лайки, которые вы ставите. Мы сейчас переходим к последней части. С, у нас пять минут с Владимиром Пастуховым. Пастуховский четверги вы продолжаете нас любить. Мы это тоже любим. Мы вас тоже любим. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Мы, наверное, один раз, Владимир Борисович, если вы не возражаете, чтобы вы отвечали на вопросы вот, людей в чате. Абсолютно. Просто ну, мы договоримся ну, на следующей да. неделе, как просто дадим вам час-два, сколько надо днем, и вы просто будете сами выбирать вопросы и отвечать. Потому что очень много вопросов, и очень много вас обвиняет в том, что вы э, все упрощаете. Ну, э, начнем с того, что мы находимся, надеюсь, люди это понимают, что я не нахожусь сейчас э, с докладом в Академии наук, я пытаюсь объяснить сложные вещи простым и доступным языком. А вещи сложные так... или они реально уже упростились, если мы говорим о том, о чем мы сегодня с вами говорили? Я считаю, что вещи продолжают оставаться сложными, потому что а, при всем при том, а, это сейчас а, некое состояние гипноза и а, умопомрачения, во-первых, и кажется, что все просто, а сколупни его там все распадается на осколки. А во-вторых, я хочу сказать простую вещь о сложных вещах. И я опубликовал, успел вчера у вас на сайте статью о пяти ключевых стратегических просчетах России, которая вляплась в эту историю и ну, привела к той ситуации, в которой мы находимся. Но с таким же успехом, я и я собираюсь это сделать, я могу написать статью о пяти ключевых стратегических просчетах и ошибках Запада, которые привели к этой же ситуации, и таких же ключевых пяти стратегических просчетах и ошибках Украины, которые привели к этой ситуации. Мы находимся сегодня, мы в очень тяжелом положении, потому что бывают такие действия, которые обнуляют историю. Вот то, что сейчас произошло 22 февраля, это всем обнулением обнуления. Потому что а, Владимир Владимирович Путин совершил поступок, который, думаю, дался ему тоже не очень легко. И который, я с вами полностью согласен, вынашивался годами. И просто дальше он сам создал такую инерцию уже этой подготовки к этой акции, что остановиться было уже невозможно. А, он совершил некий поступок, который все вот эти вот разборки «кто прав, кто виноват» сделал ненужными и бессмысленными, потому что это, это закатано как бы в асфальт истории. Все. Вот уже кто-то чего сделал не так, кто, кто кому не уступил, кто требовал невозможного, кто поддакивал, кто завлекал, кто раздражал, кто загонял в угол это животное. Это сейчас уже после этого уже не имеет значения, потому что как бы оно произошло и произошла трагедия всемирного масштаба. Льются, льется кровь с обеих сторон. Это империалистическая война против народной. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. И в этой ситуации это уже не имеет значения. Но если мы хотим скальпелем, хирургическим там все руку приложили угу. а, в этой связи конечно немного оптимизма вот в последнее время действительно очень много разговоров о, о, о том что это эскалация ну, эскалация эскалация как вы сказали синдром геймера да? да синдром геймера а это болезнь у нас минута да, к сожалению, это идеологическая болезнь, такая же, как в общем и целом большинство. Это и пугает, понимаете. Очень много паранормальностей, принимаемых сегодня решениях, Очень много в них уже не от расчета, не от просчета, а от русского авось, от, ну вот скажем так. Были методы, которые хорошо действовали в Питере в начале 90-х. Потом их стали применять в отношении всей России, и это тоже стало классно получаться. Потом их какое-то время применяли для разборок на территории бывшего СССР, и, в общем, тоже зашло. И сейчас уже подсели на эту иглу, и кажется, что в общем и целом разборка с Америкой и Западом – это что-то вроде как борьбы за... Балтийскую там Какую-нибудь судоходную компанию Или порт, но только в больших масштабах Владимир а Борисович, это... все, извините Восстание. Да, у нас все. новости Владимир Борисович, Пастухов, Пастуховский четверги Почему я говорю, надо ему дать два часа Если вы не возражаете он, он, он нас слышит Владимир Борисович нам все ответит Напомню, что завтра утренний разворот Ведут Максим Курников и Ирина Баблояна С 13 часов Нет, с 11 до 13 Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр Ирина Воробьева После этой программы, после этого новостей, изнанка и затем программа эпизод. Спасибо большое и до свидания.